Никого нет позади, не оборачивайся, растворимся вдали Ты не расстраивайся, ты меня назови Оберни милый взгляд колоссом, что внутри посылаешь заряд Завтра будет лучше, если просто посмотреть Через призму жизни, можешь тебя ты узреть Так ровно, но не так гладко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 Тянет тебе вдруг, мой самый милый друг Я хотела позабыть обо всем, что у нас вокруг Но касанье рук, как конец волшебных мук Этот бесконечный круг, словно бесконечный круг Завтра будет лучше, если просто посмотреть Через призму жизни, можешь себя ты узреть Так ровно, но не так гладко, к тебе я больше не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 Я вспомню все очень кратко. осадков, я вспомню все очень кратко.